Начнется. Всем привет, дорогие друзья. Я бы вам хотел сказать, что у нас вышел трек интересный. Можете его послушать. Ссылка будет в описании, в названии, на превьюшке. И все, да. Всем пока, давайте. Слушайте трек.